Всем привет с вами юрий макуев и канал движок автосервис купюр сегодня мы с вами рассмотрим важный аспект главный вопрос в автобизнесе это выбор помещения первое что нужно начинать выбор помещения это локация одно из основных требований помещение должно быть или в точке а или в точке б что это значит Точка а это там. там где живет клиент и точка «Б» там, где он работает. Если вы находитесь между двумя этих точек, успех не гарантирован. Поэтому выбирайте всегда две точки локации клиента – это дом или работа. Локация, возможно, быть разная. Это может быть первая линия, это может быть промзона. У нас был опыт и в промзоне, есть опыт работы на первой линии. И сейчас я прихожу к мнению, тому, что первая линия не всегда э, полезна. Э, потому что а, это всегда дорого. B это необоснованно, и С это необоснованно дорого. Если вы снимаете помещение в промзоне, то вы экономите на аренде, но добавляете рекламой. Поэтому это вот два фактора, влияющих на ценообразование. Соответственно, цена аренды – это ваша маржа, это ваша прибыль. Соответственно, чем меньше аренда, тем ваша маржа выше. При выборе помещения всегда смотрите глазами клиента. Вообще всегда на свой бизнес смотреть глазами клиента. Это очень важно. Про помещение тем более. Когда выбирать помещение, вы должны понимать, что клиент выбирает сейчас, сегодня только через удобство. Удобство, экономия времени. Если клиенту удобно подъехать к вашему сервису, он может оставить машину и пройти к вам, зайти в офис, зайти на приемку. Это очень хорошо. Если приходится переходить какие-то барьеры обходить заборы, это тоже сказывается на заездах, на конверсии, на прибыли и на привлечении клиентов. Поэтому выбирайте удобную парковку, удобное место, чтобы вам было много, доступно. Есть обманчивое мнение, что первая линия, и меня очень много спрашивают вопросов э, коллеги, где выбрать помещение, какое выбрать помещение. И обманчивое мнение есть, что первая линия, это очень хорошо, тебе видно, тебе не нужно тратить рекламу, тебе не нужно привлекать клиентов, и так тебя все видят, все приезжают. У нас был такой пример, мы работали на первой линии, закрыли этот объект, переехали в промзону. На примере нашем мы за те же деньги э, сняли с 300 квадратов на четыре подъемника сняли помещение на 900 квадратов за те же деньги, но в промзоне. Когда первая линия, и мы понимаем, что клиенты к нам приезжают, их много, но проблема в том, что они не целевые, и большая часть их нецелевые клиенты, это не наша аудитория. Очень часто мастер-консультант, мастер-приемщик превращается в справочное бюро, когда консультируют всех проезжих клиентов, которые спрашивают о том или ином, сколько стоит масло? если у вас лампочка если у вас то-то если у вас то-то промзона -то. это целевая аудитория которая едет именно к вам именно на ремонт к вашим специалистам если мы говорим про площадь я рассказывал и на своем примере что я считаю что площадь должна быть не меньше 300 квадратов потому что на этой площади мы сможем с вами разместить как минимум три подъемника двусточных один подъемник сход развала это четыре подъемника с которых можно генерить выручку и обслуживать клиентов предоставляя максимум услуг. Если мы говорим про минимальную площадь, также казалось сказал бы и про максимальную. Я не вижу смысла для современного сервиса иметь площадь более 1000 квадратов, потому что это увеличение расходов на аренду, расходов на оборудование, расходов на фод сотрудников. При увеличении объема увеличивается потребность, увеличивается расходы, расходная часть. И здесь мы с вами можем на 700-800 квадратах разместить до 10 подъемников. И это максимум, что дает эффективный и хороший бизнес. Я по своему опыту беру помещение без, без ремонта. Это гораздо выгоднее брать на стадии начала. Ты ремонтируешь помещение, ты договариваешься с собственником о ремонте, о каникулах. Возможно, в честь аренды вы делаете помещение. У нас есть такой опыт. Мы с вами поедем на один из тех центров, где мы в течение полутора лет компенсировали те затраты, которые внесли в ремонт помещения. Собственники тоже на, то же, на это идут, и это тоже говорит о адекватности собственника. Важно понимать, с кем вы имеете дело. Если у собственника, это мой такой лайфхак для вас, если у собственника есть только одно помещение, то, в принципе, ничего хорошего в будущем вас не ждет в ваших отношениях. Я всегда выбираю собственника, у которого есть много помещений, для кого это бизнес. Если у собственника много объектов недвижимости, он понимает, он ценит каждого арендатора, ему не требуется ежемесячно искать нового арендатора. И, соответственно, ему важна стабильность, а не выгода. Поэтому он может давать дешевле постоянство гарантийно того, что человек работает, спокойно сидит на месте. Потому что у него много объектов. Когда, у меня тоже такое было, когда у человека один объект, и он максимально хочет из этого объекта получить максимальную выгоду. Соответственно, в этом случае аренда будет совершенно другой, условия будут другие, и требования к вам, как календатор, будут завышены, и требования будут несоизмеримы. Если мы говорим про стоимость, стоимость э, тоже для нас есть определенная цифра, к которой мы ориентируемся и которой я бы хотел поделиться. Э, для нас ориентир 300 рублей, 350, максимум 400 рублей за квадрат, это тот ориентир. Мы не рассматриваем предло предложение дороже этой суммы, потому что экономически э, мы просчитали, и экономически это невыгодно, это мой совет, несмотря на какое там помещение вам не предлагают. Многие спрашивают, купить или арендовать помещение. Да, конечно, купить это тоже хорошо. Если посчитать, насколько мы можем окупить помещение, выкупить помещение. Если вы рассчитываете на только один сервис и больше не развиваться, и у вас есть возможность купить помещение, пожалуйста, конечно, покупайте и развивайтесь. Но всегда помните, что собственное помещение, как арендованное, вы должны закладывать в экономику стоимость аренды данного помещения. Даже если вы собственник, всегда высчитывайте аренду и отнимайте ее от прибыли. Если у вас помещение в аренде, вы всегда можете поменять локацию, всегда можете быть гибким. И я знаю собственников, которые покупают хорошее помещение, его сдают, а сами снимают более дешевое и делают бизнес. Здесь тоже возможно. Это разный бизнес. Если, конечно, вы начинаете бизнес и у вас это первый опыт, рекомендую, конечно, аренду посмотреть, почувствовать, насколько это ваш бизнес, насколько вам интересно, насколько вы получаете от него энергию, кайф, адреналин. И дальше уже определяться, если это ваша, ищите площадь, покупайте и будьте собственниками помещения. Мы всегда обсуждаем собственникам. собственником компенсация ремонта. Это может быть каникулы от месяца до трех, это могут быть капитальные вложения с отсрочкой платежа полтора года до, до года. Соответственно, здесь можно скомпенсировать и арендой. Если собственник заинтересован в восстановлении помещения, хочет работать долгосрочно, соответственно, ему тоже выгодно, если вы помещение отремонтируете и будете эксплуатировать уже самостоятельно. Не, не делайте ошибки, Предоставляйте максимум услуг Начиная от монтажа, мойка и ремонтом кузовным Если есть возможность, предоставляйте сразу и полностью весь спектр услуг Итак, друзья, мы с вами сегодня проговорили один из основных вопросов автобизнеса Это помещение, критерии подбора помещения Если есть вопросы, пишите, задавайте, подписывайтесь на канал Напомню, что мы можем вас проконсультировать, мы можем вас сопровождать мы можем вам открыть бизнес под ключ. С вами был Юрий Макуев. Всем удачи. Ставьте лайки. Следите за новостями. Всем пока.